Хочу рассказать вам о том, как получать реальные деньги из Facebook и Instagram. Меня зовут Евгений Прокушев, и я хочу сломать стереотип бесплатных вебинаров, где 2-3 часа идет речь о том, что нужно делать, но никогда не показывается, как делать. А в завершении спикер еще и предлагает купить ту инструкцию, как делать. У меня есть кое-что особенно ценное для тех, кто хочет получать очень много клиентов на свои товары или услуги из Facebook и Instagram. Или стать специалистом по настройке рекламы и зарабатывать на этом. Я приглашаю вас на наш бесплатный пятидневный курс. Он проходит в онлайне, и вам никуда не нужно ехать. Я покажу, как, начиная буквально с полного нуля, создать собственный прибыльный источник огромного потока клиентов в ваш или чужой бизнес из Facebook и Instagram. Даже если у тебя сейчас нет продукта, сайта и навыков работы в интернете, я все тебе это дам абсолютно даром на моем мероприятии.